Итак, наконец-то настал тот день, когда мы сможем, ребятки, с вами открыть аж целых 100 сундучков в Бравл Старсе Или же открытие 100 кейсов в Бравл Старс Как видите, вот тут в левом в нижнем углу экрана у меня накопилось уже 100 сундучков Вот этих вот именно синеньких, не фиолетовых И именно здесь и сейчас, именно в этом, ребятки, видео я буду открывать сразу же все 100 сундучков Что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, комментарии Ну и перед началом видео, пожалуйста, ребятки Попрошу вас о небольшой малюсенький просьбочки. А, не проходите мимо, поставьте лайк Поддержите братишку Скретча Ведь лайки для меня как это двигатель прогресса Это топливо, которое подзаряжает меня энергией И после этого я буду стараться Выпускать для вас все годный и новый контент По вашим любимым играм Считаешь ли ты Бравл своей любимой игрой? Напиши мне непременно об этом в комментариях Лично мне эта игрушка очень сильно нравится И как видишь у меня в ней уже есть Какой-никакой, но прогресс ну в общем не будем отходить от темы у нас сегодня открытие 100 кейсов в прямом эфире ну что ж ребятки потихонечку приступаем получится ли у меня сегодня эм, по получится ли у меня сегодня найти какого-нибудь легендарного персонажа хотя бы одного если честно я не знаю но вы все сейчас сами и увидите что бывает когда открываешь сразу же 100 кейсов эм, за один можно так сказать присессна ну что ж приятного просмотра а мы начинаем также хочу узнать твое мнение по поводу того, какой же сейчас бравлер у тебя перед глазами на твоем экране. Напиши мне об этом в комментариях. Братишка Скрэч непременно тебе ответит. Как лучше всего открывать кейсы, я не знаю. А, наверное, буду, ребятки, просто каждый кейс открывать и немножечко комментировать. А как бы вы хотели видеть, ребятки, открытие кейсов в видосах? Пожалуйста, также напишите мне об этом в комментариях. Как лучше бы вы хотели видеть видео про открытие кейсов, В каком формате? Подскажите братишке Скретч идею, и он непременно возьмет на заметку. Ну что ж, повторюсь. Снова, ребятки, приступаем. Открытие 100 кейсов прямо здесь и прямо сейчас. Так, и у нас первый кейс. Погнали. Что же у нас выпадет первым кейсом? Давайте посмотрим. Так, 30 монет. Для Эль Прима очки силы, друзья. Отлично. Для Пока 8 очков силы. Замечательно. А, получено 3 предмета. Великолепно просто. Так, следующий кейс. Погнали, ребятки. Нам нужно сегодня успеть все 100 кейсов открыть. Второй кейс. Открываем, значит, 17 монет, очки сила для Карла, очки сила для Динамайка, замечательно, друзья, просто великолепно, дальше идем, следующий кейс, третий кейс, так-так-так, смотрим, монетки 17 штук, очки сила опять для Карла, ох, Карла уже можно прокачать. Очки силы для Барли, замечательный плюс, ребятки, кристаллы, гемчики вроде как их называют, за которые можно будет что-нибудь прикольное прикупить. Идем дальше, друзья, получится ли у меня сейчас этим кейсом вытащить хоть какого-то персонажа, поехали. Так, четвертый сундучок, раз, опять монетки, очки силы Джесси, очки силы для Шельки и опять кристаллы, друзья, замечательно, фармим потихонечку, фармим. Так, четвертый открыли. Пятый, ребятки, кейс открываем. Что у нас будет пятым кейсом? Давайте посмотрим. Раз. Так, 23 монетки. Очки силы для Барли. Очки для Ниты. И получено у нас три предмета. Замечательно. Так, шестой сундучок открываем. И смотрим, что у нас здесь. 100 монет. Ой, 100 монет, что-то я ошибся, 12 монет, очки силы Джесси, очки силы для Брока, и, ребятки, 3 предмета получаем. Так, седьмой сундучок открываем, смотрим, что у нас здесь, повезет ли нам сейчас с персонажем. Так, монетки, Брок прокачался у нас немножечко, да, его можно, кстати, улучшить, и для Барли также нам дают 10 очков а, сила, друзья, замечательно. Так, так, так, пока что еще мы открыли 7 кейсов, ни одного нам персонажа нового не выпало. А у братишки Скретча открыто всего лишь ничего, я сейчас покажу вам сколько бойцов. У меня открыто, ребятки, всего лишь 12 из 33 бойцов, поэтому шанс того, что я кого-то выбью, должен быть определенно определенный короче, у меня он есть а, Кого бы я хотел а, из легендарных персонажей, например Если кто-то мне выпал Наверное, я бы хотел а, Ворона в первую очередь Ну, или бы, либо Спайка Если смотреть из а, мификов, то я бы, наверное, хотел себе а, нового персонажа Или Мистера Пи, или, наверное, какого-нибудь а, Макса, скорее всего Ну, а из остальных, кого бы я хотел, ребятки Да, хрен его знает, если честно Наверное, я бы еще хотел, помимо всего прочего, какую-нибудь Бешечку выбить Да, или Фрэнка пожирнее Продолжаем. Открываем восьмой кейс. Что же нам выпадет? Погнали. Восьмой кейс. 18 монет. Очки сила для попку. Очки силы для Карла. Карла, кстати, можно прокачать уже. Так, отлично. Девятый кейс открываем. Погнали. Так, девятый кейс дает нам очки. Значит, монетки. 30 штучек. Очки для, для Карла опять. И для Эль Прима. Десять очков. Отлично. Но так у нас за 10 сундуков ни одного героя, что ли, не будет. Давайте, ребят, 10 сундучок и... Смотрим. Так, монетки 30 штучек. А, очки силы для Ниты. Очки силы за, для Барли. И всего лишь ничего. Ребятки, 10 сундучков открыли. Ни одного героя, к сожалению, не выпало. Ну что ж, продолжаем дальше открывать сундучки. Поехали. Второй десяток пытаемся разменять. Так, 11 сундучок открываем. И 30 монеток. Очки силы для Шельки. Очки для Бо. Замечательно, три предмета получаем. Так, 12 сундучок. Так, смотрим, монетки, очки силы для шельки и очки силы для кольта. И бонус, билеты для событий, да, вот это что-то необычное. Четвертый предмет редко когда бывает, это в, не, в необычных случаях. Так, дальше смотрим, ребятки, 13 сундучок, что у нас в 13 сундучке? Раз, а это монетки у нас, значит, там 24 штучки для Була прокачка, отлично. Прокачка для Пока, замечательно, и три предмета получаем. Что ж, скудника, скудника, я вам хочу сказать, надо бы смотреть, что еще. Давайте, ребятки, 14-й сундучок и смотрим. Так, так, так, так, так, это у нас Роза, походу, офигеть просто, Роза, друзья, редкий четвертый из бойцов, э, из редких персонажей, это боксерша, ботаник, крепко стоит на ногах и не боится ближнего боя, супер, супер оплетает ее прочной и стопроцентной веганской броней, друзья, офигеть, давно, кстати, хотел себе Розу приобрести, если честно, то есть это очень хороший ближник, и, наконец-то, я ее выбил, друзья, ставьте, пожалуйста, лайкосики, наконец-то, братишки, скретчу повезло, хоть что-то годное уже есть, идем дальше, пятнадцатый сундучок, ребятки, открываем пятнадцатый, смотрим, что же здесь Так, 17 монет, очки си силы за Эль Прима, очки силы для Шельки, три предмета получаем Так, 16 шестнадцатый сундучок, что же нам принесет, смотрим, монетки, очки силы Пока Так, Пока можно прокачать, замечательно, так, для Шельки тоже 15 очков, ничего себе и бонус билета для событий, замечательно, билеты нам всегда пригодятся. Так, смотрим дальше, ребятки, 17-й сундучок, и что же у нас выпадает? Монеты 30 штук, очки силы для Барли, очки силы для Карла, да, которого уже можно прокачать, но он все набирает и набирает, замечательно, три предмета получаем. Так, 18-й сундучок, смотрим, что же он нам принесет, монетки 70 штук, очки силы, да, для Брока. Очки силы Карлу. И опять билеты для событий. Так, смотрим дальше. Девятнадцатый сундучок открываем. Смотрим, что же нам он принесет. Раз. Монетки 20 штук. Очки силы для Шельки. Очки силы для Була. И бонус билеты событий. Отлично. Забираем, ребятки, все. И двадцатый сундучок. Посмотрим, хоть кто-то нам еще леген... из бойцов выпадет. Нет. бойцов точно не будет Шелька. Прокачивается Кольт. И билеты для событий Друзья, открыли мы 20 сундучков И выпал нам с 20 сундучков, ребятки Один новый боец Это Роза, как я вам уже показывал Да, наконец-то у меня есть совершенно новый боец Вот она, родная, давненько я ее хотел а, Выбить, но наконец-то получилось Хотя бы, ребятки, что-то Но это пока что, ребятки, результат такой Давайте продолжаем, открываем дальше Наши сундучки, ну а вы, ребятки, пишите комментарии Поскольку вы вообще любите Сундучков открывать разом И до скольки вы стараетесь накопить, чтобы потом Открывать. Это, ребятки, очень важная информация для меня. Возможно, если вы мне скажете, я, основываясь на ваши советы, буду выпускать открытие сундучков именно в таком количестве, в каком назовете мне сейчас. Именно вы. Ну что ж, а мы продолжаем. А, 21 сундучок пошел. Смотрим, что у нас здесь. 17 монет, очки силы пока, очки силы для ниты. И у нас, значит, три предмета. Давайте 22 сундучок уже откроем. Что у нас здесь? Монетки 14 штук, очки силы для була и для розы Роза, кстати, пошла в прокачку, замечательно Так, давайте 23-й сундучок открываем Так, что у нас здесь? 30 монет, очки силы динамайк, очки силы для шельки Три предмета получаем Так, 26-й у нас сундучок, поехали Так, так, так, монетки 30, очки силы для ниты и для кольта Замечательно, плюс бонус события Четыре предмета получаем. Да, да, да. 25-й сундучок открываем. Внимание. Что у нас будет? Нет, не было героя никакого. Шельку открываем. Замеч... Точнее, шельку прокачиваем. Або прокачиваем. Замечательно. И все, Три предмета. Так, 26-й сундучок. Так, 50 монет. Ох, как много было. А, 50 целых монет. Это редкий случай, я вам хочу сказать. Так, идем, значит. Качаем брока. Качаем шельку. И три предмета у нас получается. Так, 27-й сундучок, внимание. Ну. Хоть кто-нибудь нам новый выпадет. Нет, не хотят нам, нам, к нам бойцы приходить. А приходит только пока что прокачка на моих уже существующих бойцов. Дальше, ребятки, смотрим, кто же нам сейчас. Так, 28-й сундучок. И посмотрим, кто-нибудь... Не, никто не хочет. Это Кольт. Качаем Кольта. Качаем Шелли. И забираем три предмета. Так, 29-й сундучок. Смотрим, ребятки. Что у нас здесь? Монетки. Очки силы для Брока. Очки для Карла. И получаем три предмета. Так, ну и тридцатый сундучок. Хотя бы кто-то еще нам выпадет, нет? Нет, ребятки, не выпадает к нам герой. Дает немножко золота, дает немножко очков силы для розы и для Шелли. И на этом все. Ну что ж, 30 сундучков, ребятки, мы открыли. И выбили всего лишь только одну розу из героев. Но давайте будем дальше продолжать, ведь 30 сундучков э, это ничто. Давайте дальше, ребятки. Погнали, 31 первый бокс. 50 монет, офигеть, 50, редкий случай, но мы уже второй раз выбиваем 50 монет, а, очки для силы, для Брока, для Джесси, и получаем 3 предмета, 50 монет, ребятки, это на самом деле круто, дальше смотрим, ребятки, 31 сундучок, точнее 32 сундучок пошел, так, 30 монет, Эль Прима качаем и Барли, отлично, 3 предмета получаем, да, 30, а, 33 открываем сундучок так, монетки, и роза, значит, качается у нас, и динамайк. Динамайк плюс 25, это тоже, ребятки, похоже, одно из что-то из, что из эксклюзива какого-то, да? Потому что редко бывают такие цифры. Плюс билеты, события, офигеть. Вот это было круто. Так, смотрим дальше, ребятки. 34-й сундучок. Так, 50 монет опять. Офигеть, что-то с каждым разом по 50 монет все дают чаще и чаще. Плюс 6, плюс 6. Да, ну ладненько. Так, дальше идем, ребятки. 35-й сундучок и, внимание... Монетки у нас И так, сил, очки силы для Бо. Очки силы для Эль Аж 25, офигеть Прокачиваем эту братишку, прокачиваем Так, давайте, ребятки 36-й сундучок пошел Что же у нас выпадет интересного 30 монет, очки силы для Шельки И очки силы для Брока Замечательно так, дальше, ребятки, идем потихонечку фармим, фармим, друзья. А, скоро будем прокачивать героев еще отдельно. У нас сейчас герои так наберут, что мы будем их прокачивать и прокачивать. Так, дальше, ребятки, 37 сундучок и смотрим, что у нас здесь. Так, 16 монеток, очки силы для Эль Прима и очки силы для Барли, а плюс билеты для событий. Замечательно. Так, открываем, ребятки, мы сейчас 38-й сундучок, смотрим, что здесь у нас. Повезет или нет? Нет, не повезло. Я имею в виду, попадет нам новый боец или нет? Не попадает. 30 монет нам дают. Очки силы для ниты. Очки, очки силы для розы. Замечательно. Так, плюс 2 билета для событий. Круто. Берем аж целых 4 предмета. Так, дальше, ребятки. Следующий сундучок под номером 38. 38. 38-й сундучок приносит 50 монет Для Карла очки силы И для Ниты плюс 6, замечательно Плюс бонус, ребятки, удвоитель жетонов Х2, замечательно просто Офигеть, это нам пригодится Будем больше фармить, ребятки, этих самых сундучков Крутяцкий, вот это крутяцкий было Так, дальше смотрим Интересно, правда, этот бонус жетонов э, Как вообще идет он, от... отдельно идет каким-то бонусом Или как, или прибавляется к тому, что уже есть Я не знаю, может быть он аннулировался у меня Или же он потом прибавится, как я использую свой основной бонус Вот, ребятки, чего не знает, того не знаю Ну что ж, идем дальше Сороковой а, сундучок и смотрим, что у нас здесь Так, монетки, 20 штучек а для Барли Сила и для Дина Майка. Прокачиваем этих парней. Идем дальше, друзья. 40 сундучков открыли и выпал всего лишь один герой, это была Роза. Но я надеюсь, что сегодня мы хотя бы одну Легу, друзья, выбьем. Как же вы думаете, дорогие мои зрители, получится ли у меня выбить еще из оставшихся 60 сундучков легендарного бойца а персонажа Бравлера какого-нибудь или же нет? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, а мы продолжаем открывать боксы в Бравл Stars. Погнали! 41 сундучок. Так, 12 монет, очки силы для Фока. Очки силы для Карла. К сожалению. Так, и плюс два билета для бонусов, для событий. Замечательно. Давайте, ребятки, а, следующий сундучок. Так, монетки, очки силы а, для Джесси, очки силы и всего лишь три предмета. Замечательно. Давайте, 43-й сундучок пошел. Смотрим, что у нас здесь. Так, монетки, розу прокачиваем и була тоже прокачиваем. Плюс еще, ребятки, удвоитель жетонов. Черт возьми, как их потом забирать, эти удвоители жетонов, если честно, я не знаю вообще, как их можно использовать. Они где-то у нас стакаются, копятся. У нас ведь нет никакого ни инвентаря, ничего. У нас просто-напросто где-то, наверное, это все учитывается. Я надеюсь, что это, друзья, учитывается, потому что у меня бонус, в принципе, стоит 200 и я не знаю, будет ли еще какой-то бонус сверху Вот это я не в курсе Напишите, пожалуйста, в комментах, кто у нас более-менее просвещен В этом плане я же лично нет Так, поехали дальше У нас с вами 44-й сундучок Открываем Монетки а, Для Кольта подкачка и для Дина Майка тоже 10 очков силы Плюс кристаллы, ребятки, гемчики Плюс 5 штучек, замечательно, друзья Замечательно Так, открываем, значит, 45-й сундучок 30 монеток, очки силы для Пока и очки силы для Була. Замечательно, друзья, замечательно. Растем потихонечку, растем. А дальше, ребятки, идем. 46-й сундучок. 46-й бокс приносит нам 15 золота для Ниты плюс 6. Так, Нита у нас получает плюс 6 и Кольт получает плюс 7 очков к силе. Так, идем дальше, друзья. У нас, значит, на очереди 47-й сундучок. Открываем его и... Что мы получаем, друзья? Интересно-интересно, интрижка. Так, монетки 12 штучек, динамайк и прокачка на була. Замечательно, три предмета забираем. Так, 48-й сундучок пошел. Открываем его и монетки, а кольт прокачивается и карм тоже у нас прокачивается. Отлично, просто великолепно, ребятки, потихонечку, помаленечку. Так, 49-й сундучок, открываем и смотрим. А, так, 17, значит, у нас а, монеточек, а, Джесси прокачиваем и Пока тоже прокачиваем, замечательно, так, и 50-й сундучок, внимание, друзья, будет ли у нас герой? Нет, к сожалению, никого, ребятки, бравлера нового, за 50 сундучков я выбил только одного, ребятки, бравлера и... Бонус к билетам, бонусы билетиков нам дали Ну, 50 сундучков мы открыли, друзья Никакого больше бравлера нового мы не получили, кроме розы Получится ли у нас выбить из оставшихся 50 боксов Какого-нибудь героя легендарного, друзья? Давайте, пожалуйста, подумаем, получится или нет И сделаем ваши ставки Делайте ставки, ребятки, в комментариях, получится или нет Ну, а я продолжаю открывать сундучки боксы Поехали, ребятки, 51-й пошел так, золото 19, Пока плюс 6. Эль Прима, значит плюс 10. И гемчики, замечательно. Так, дальше смотрим 52. -й. Так, 52, значит 16. Эль Прима плюс 6. Барли плюс 6. 12 кристальчиков получаем, друзья. Замечательно. Так, открываем, значит, 53-й сундучок. Смотрим, так, золото, пока усили... усиливается, и булл тоже усиливается у нас, замечательно Так, дальше смотрим, ребятки 40, 54 сундучок и... Нет, ребятки, опять нет никаких героев, как же так-то, а ну как же так-то, я так надеялся 55 сундучок пошел, и у нас опять золото, кольта усиливаем, ниту усиливаем и получаем опять бонус-удвоитель жетонов. Интересно, друзья. С этими бонусами-удвоителями как-то пока что смутно. Но, я не знаю, может быть, получится. Так, дальше смотрим, друзья. Что у нас дальше? 40... А, 56 сундучок и у нас опять золото для Барли, для Розы и, и жетончики. Отлично. Так, 57 -й. Открываем. золотишка, Роза усиливается и Шелька тоже усиливается. Получаем три предмета. Замечательно. 58 -й. Бокс открываем. Так, смотрим. Значит, брок усиливается, Бул усиливается. И вроде бы все. 59-й сундучок пошел. Так, 22 монетки. Бо прокачали чуть-чуть. И Брока тоже прокачали. Мы аж на 15 пунктов. И опять бонус удвоитель жетонов. Да что ж такое, я уже столько этих удвоителей жетонов накопил, если честно. Но мне интересно, как это будет работать. И, ребятки, 60-й сундучок. Внимание! Нет, 50 просто золото дали, эль Приво прокачали, пока прокачали. И, в принципе, и все. 60 сундучков, ребятки, открыли. И один всего у нас герой, один всего лишь бравлер нам стал доступен. Мы открыли розу и больше никого. Давайте, ребятки, продолжаем дальше. Кстати, друзья, подскажите, у кого какие легендарные бравлеры вообще есть на текущий момент? У меня же пока что ни одного. Напишите мне в комментариях, и мы с вами это дело обсудим. Ну, а пока мы, ребятки, продолжаем. Открываем боксы в Бравл Старс. Осталось 40 штучек. Открываем дальше. Пошел, ребятки, 61 бокс. Что у нас в нем 30 монет для Джесси усиления и для Динамайка усиления. Плюс кристалльчики, друзья. У нас кристальчики нам никогда не помешают, ведь мы на них можем что-нибудь потом приобрести. Так, значит, 62-й бокс. Смотрим. Так, монетки, очки для ниты. И очки силы для босса. Замечательно, друзья. Просто великолепно. Дальше, ребятки, смотрим. 60... 63-й бокс. Золото, Эль Прима прокачали И Барли тоже подкачали Немножечко, 64-й бокс Внимание, друзья, ну Нет, нет, еще раз нет Була прокачали, Ниту прокачали И, в принципе, на этом и все Так, 65-й сундучок, внимание Будет ли что-нибудь? Нет, ничего Серьезного, просто очки силы Для Кольта, очки силы И а, все, 66-й У нас бокс пошел, и Внимание, ребятки, 50 золота Отлично, Пока прокачали и Карла плюс 15. Это очень-очень хорошо. Так, идем дальше. А 66-й сундучок пошел. Так, смотрим. 16 золоты для Ниты очки силы и для Брока очки силы. Так, дальше 67-й. Так, так, так, смотрим. 30, значит, золото для, для Эль Прима и для Брока тоже усиление. Так, 68-й. Поехали, ребятки. Что же у нас тут? Аж задержка было, значит, здесь нет. Я думал, будет герой. У нас такая задержка была подозрительная, как мне показалось. Но не тут-то было, ребятки. Все по старинке. Новых героев нам, к сожалению, не дали. Итак, а, это у нас, ребятки, уже 70-й сундучок. Внимание, ну. На 70-м сундучке-то хотя бы должны были дать какого-нибудь нового героя? Нет, ребятки, не дают нам нового героя, к сожалению, но зато прокачиваем остальных. 70, друзья, 70 сундучков открыли, и ни одного героя еще не получили. А, одну розу только получили мы на 20 каком-то, по-моему, сундучке. Но этого недостаточно. Братишка, Скреч хочет себе какого-нибудь еще сегодня бойца. Получится ли у него выбить себе еще какого-нибудь бойца сегодня из оставшихся 30 сундучков? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, а братишка Скреч продолжает. Также, ребят, не забывайте ставить Лайкосики под видосик Я вас непременно отблагодарю в комментариях Ну и всегда буду радовать Совершенно новым контенте на моем канале Продолжаем, друзья 30 сундучков у нас осталось Открываем 71 сундучок Пошел 30 монеток получаем а, Джесси прокачиваем плюс 6 И Барли прокачиваем на плюс 6 Плюс бонус билет для событий Дальше идем 72 сундучок Открываем Бокс Плюс 50 к золоту 7 плюс к булу И плюс 10 к пока Замечательно 53-й, точнее, 73-й сундучок пошел. 30 к золоту, крози плюс 5, к динамайку плюс 15. И 2 билета для событий, друзья. Замечательно. Смотрим, что у нас дальше. 74 открываем. Так, бонусы, значит, монетки. Пока прокачиваем. И кольта тоже прокачиваем. 75-й сундучок пошел. Так, смотрим монетки, очки силы кольту и очки силы для ниты. Так, замечательно. Плюс бонус билеты для событий получаем. Замечательно. Так, 76. -й. Смотрим, что-нибудь, может быть, в нем интересного будет. Нет, друзья, Брок прокачивается, Барли прокачивается. И пока что... А все, дальше идем, ребятки. 77. -й. Задержечка, задержка. интрижка, ребятки, появилась. И нет. Так интригующе иногда игра нам подсказывает, что якобы что-то должно произойти. Но ничего не происходит. И братишка Скрэйч снова сидит угрюмый и унылый. И не получает заветного нового какого-то Бравлера. Это очень печально и очень печально. Так, 78-й сундучок. И не получаем мы практически нового ничего. То есть только очки силы для моих уже персонажей. 79-й сундучок пошел. Так, смотрим, что в нем. Так, 13 к золоту. Брока прокачиваем на плюс 5. Динамайка плюс 15. И... И на этом все. И, ребятки, 80-й сундучок. 80-й бокс. Что он нам принесет? 30 к золоту. Джесси прокачим плюс 4. Кольта плюс 10. И пока что, ребятки, больше ничего. Плюс один билет для событий у нас в кармане есть Так, ну что ж, открыли мы 80 сундучков И я решил сменить на Заставочку героя, давайте выберем Розу, пускай теперь она у нас красуется Так как эта девчоночка Сегодня выпала нам И у меня, ребятки, стало на одного бойца а, Больше, давайте, ребятки, погнали Открываем 81 сундучок Поехали, так, и у нас 30 монет Очки силы для розы и для ниты Тоже очки силы приходят К нам незамедлительно 80, 82 сундучок, и смотрим 16 к золоту, к Шельке плюс 6 и Карлу плюс 10, друзья, замечательно Смотрим дальше, Дво... 83 -й. открываем бокс, смотрим что у нас там 30 золота для кольта плюс 6 и для Брока тоже плюс 6 Плюс кристальчики, да, друзья, отлично, отлично А кристальчиков у нас становится все больше и больше А потому мы сможем купить всякие интересные а, плюшки на них Дальше, ребят, смотрим, 84 пошел бокс Плюс 12 к монетам, а плюс к Булу и плюс к Броку. Замечательно, друзья, замечательно. Так, значит, 85-й сундучок. И что же он нам принесет? 13 к золоту, к Динамайку плюс 8, к Нити плюс 10. Смотрим дальше. 86-й пошел. Так, золото плюс 17, Кольт плюс 4... Пока плюс 4 Так, отличненько, 87-й сундук пошел Смотрим, что же в нем Внимание, ребятки, должна быть интрижка какая-то или нет Так, монетки, барли И динамайка прокачим Соответственно, так, 88-й Пошел у нас сундучок Смотрим, плюс 16 к золоту, к кольту плюс 4 И к нити плюс 4 Так, смотрим дальше, 89-й сундучок, друзья Поехали Смотрим, 30 к золоту, к Розе плюс 5 и к Броку плюс 6. Замечательно, плюс билеты для событий были найдены. 90, ребятки, 90 уже. Очень много сундучков сегодня открываем, уже 90 сундучок, сундучков открыли. И, к сожалению, нам не выпал больше ни один новый герой, кроме Розы, которую вы сейчас видите на своих экранах. Да, напоминаю, что сегодня мне... Из-за открытия 100 боксов Выпала только, ребятки, Роза Новый Бравлер, только именно она Хотелось бы, конечно, и больше Но у нас остались, значит, последние 10 сундучков На сегодняшний э, выпуск Подскажи, пожалуйста, зритель, как тебе тему вообще С открытием боксов Бравл Старс? Напиши, пожалуйста, свое мнение по этому поводу В комментариях под данным видосом Что же ты все-таки думаешь? И я тебе непременно отвечу Братишка скретчу имеет уникальную такую особенность Отвечать всем, без исключения, кто мне пишет В комментах, поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь снять. Но ну, а мы переходим к открыванию оставшихся 10 боксов. Посмотрим, получится ли у нас выбить Бравлера. Делайте ваши ставки, друзья. Поехали. Так, 91-й сундук. И у нас здесь что? Или кто? Нет, 17 монеток Була прокачиваем плюс 6 И кальта прокачиваем на плюс 10 Больше, собственно, ничего 92-й сундучок пошел, отлично Смотрим, 18 монеток Харла плюс 5 прокачиваем И Эль Прима плюс 6 Замечательно 93-й бокс пошел Смотрим, что же здесь 14 монет, Брока плюс 4 прокачиваем И Эль Прима на плюс а, 7 Больше ничего, 3 предмета получаем 96-й сундук пошел, отлично так, 24 получаем золоту, к булу к силе и к боу 10, 10 к силе добавляем, замечательно. 95-й сундучок, внимание, ну, получится ли у нас бравлеры выбить или нет, не получается. 21 к золоту, динамайк плюс 7, барли плюс 25 и билеты для событий, друзья, замечательно. Так, 96-й сундучок, внимание. Осталось 4 сундучка. Так, монетки плюс 13. Покальт плюс 4. И роза плюс 10. Замечательно. Плюс опять билетики для событий. Осталось, ребятки, у нас всего лишь 4 сундучка. 90... Седьмой сундук пошел. Смотрим, что же он нам принесет. Этот 97-й сундучок. 13 к золоту, к шильке плюс 4 и Кель 25. Замечательно. Плюс кристальчики, друзья, кристальчики всегда нужны. Они нам никогда не помешают. Замечательно. Забираем. 98-й сундучок. Открываем. Смотрим. 16 к золоту, к Пока плюс 5. И к динамайку плюс 6. Хорошо. В принципе, это лучше, чем ничего, правда? Так, смотрим, 99-й бокс открываем и смотрим, что у нас здесь. 30 к золоту, очки силы в плюшельке и к кольту тоже даются очки силы. Ну что ж, последний, ребятки, сундучок на сегодня остался у нас. Это сотый заветный сундучок, выпадет ли нам бравлер, друзья? Выпадет ли нам сейчас какой-нибудь Бравлер? Пожалуйста, делайте ваши ставочки. А я, ребятки, начинаю открывать. 3, 2, 1. Последний на сегодняшнюю серию сундучок. Открываем. Гол, друзья. Смотрим. Нет, друзья, не повезло. К Броку плюс 7, к Булу плюс 10. И на этом... Наши сундучки, собственно говоря Все, закончились Ну что ж, ребятки, вот такое было у нас эпическое Открытие 100 боксов Brawl Stars Пишите, пожалуйста, свои мысли По этому поводу, понравилось ли вам смотреть На то, как братишка Scratch открывает На своих видосиках боксы В таком количестве, или же нет Если вы хотите что-то посоветовать, братишке Scratch По Brawl Stars тоже, так пишите Непосредственно в комментариях Ну а если, ребятки, вы хотите со мной поиграть То, пожалуйста, в описании есть а, Мой айдишник и айди моего клуба Клуба, вступайте, пожалуйста, и вместе как-нибудь с вами на стримах мы поиграем. Да, я тоже так же стримлю, как все другие ютуберы. И также со мной, ребятки, можно поиграть на стримчанском. Главное это быть вот в то время, когда буду играть онлайн. И мы непременно с вами, с любым из вас, поиграем. А сколько мне боксов открыть в следующем видео? Напишите, пожалуйста, в комментах, сколько бы вы хотели увидеть кейсов, чтобы братишка Скрэч открыл за одно видео. Жду, ребятки, ваших комментариев. Ну играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплей.